Выполняем достижение йодала, в котором нам нужно провести успешный поэтический обмен с Хиличурлом. И с этим нам поможет Элла Маск. Нужно лишь дождаться, пока появится ежедневное задание от нее в Манштаде. И первым же делом отправляемся к Элли. Поговорить, чтобы. Теперь же нужно подойти к Хиличурлу. Я, как истинный знаток хиличурского языка. Скажу им Е-да-да! -да. Так, мне подсказывает нужно сказать Сели-да-да! мими Миминю! И наконец, напоследок Мухе! Так, теперь возвращаемся. Вот и все! Пользуйся!